Здравствуйте, хочу оставить свой отзыв о Европейской Академии предпринимательств, да и я прошла курс риэлтор и бизнес. Я искала для себя гибкие графики и интересную работу, где будет общение с людьми. Решила попробовать себя как агент недвижимости. В какой-то момент поняла, что инструментов от агентов для меня мало и можно работать гораздо эффективнее. Страх вкладывать средства обучения, конечно же, был, но я нашла одного из выпускников этого курса. Пообщавшись с ним, я твердо решила, что найду недостающую сумму денег и обязательно пройду этот курс. Работаю я в агентстве недвижимости города Красноярска с октября 2018 года. База объектов у меня есть от агентства недвижимости, ей я и пользуюсь, свою пока не создавала. Но это в планах на ближайшее время. То, что все видео с обучениями будут доступны еще 11 месяцев, это здорово. Можно каждый раз пересматривать и освежать свою память. Сделала сайт в интернете и за 4 дня повалились заявки в количестве 18 штук. Большинство это долгие клиенты, конечно же. Много заявок приходит из других регионов, таких вот городов, как Чита, ну, ближайших, там, Иркутск, Зеленогорск. Дальше пока еще клиентов других не было, там, Москва, Питер, такого, к сожалению, пока еще не было. После прохождения курса у меня появились реальные инструменты для работы с продавцами и также покупателями. 23 декабря 2019 года была совершена сделка. Без полученных знаний на курсе вряд ли бы я смогла довести покупателя до цели. Появилось желание работать и получать доход. Мои планы на ближайшее время это через два месяца делать 10 сделок в месяц. К лету планирую открыть свое агентство, а в 2021 году открыть агентство в другом регионе. Хочу выразить огромную благодарность Дарье и Антону за интересный и полезный курс, за большой вклад в риэлторское дело. Огромное вам спасибо. Пока-пока. Успех... Всем успехов!